Всем привет, ребят! Сегодня откатываем Гранту Спорт, но а, она на трасселях. Трасселя здесь горизонталки, ну и вертикалки, точнее, да, вертикалки. Вот какие там они локдаун именно стоял сегодня еще прикрутили к ним мегафончики да, небольшие как бы все это накрыли фильтрами сетками чтобы ничего не засосало ну сейчас откатываем. здесь два блока управления то есть 774 штатный чтобы работала вся там приборка все остальное единственное потом только чек погасим это перепрошлем и январь 5 стоит данной системе тут и регулировка холостого хода есть, то есть отдельная рампа идет на холостой ход, то есть все как бы по-человечию, не надо там при прогреве держать педальку или еще что-то валы, стольники, какие еще раз напомню? 8306 ну вот, да, выставлял ты их уже... 4 на 300 ну, Наверное, как Диман, да, рекомендовал? Но или... это боевые рекомендованные, да? Ну, да. Мы даже их не стали крутить по кругу. Да потому что надо. смысла особого и нету. Ну, сейчас выкатываем. Все, в принципе, у нас гладко идет. Нормально. Проблемы я никаких не вижу. По наполнению. Ну, потом я, естественно, это все выкину. Ну, то есть, размещу у себя на и ВКонтакте. Ну, сейчас пока катаемся. Под капотку я потом попозже покажу. Ну, распишу, что и как. Сейчас пока ездим, я не знаю, может скоро до Кировска доедем, Ну да. Ну то есть мы сейчас не по кольцу катаемся, потому что сортанули сгачанные и едем в сторону Кировска. Да, да. Ну, не знаю, может до Кировска доедем, может не доедем, посмотрим уже. В принципе, погода у нас сегодня вообще отличная, позволяет нам выкатываться нормально. Единственное, что сегодня пятница, опять же, дачники. дачники да будут нам мешать. Ну, попозже я еще сниму, что и как, наверное, на ходу, там, где будет посвободнее, чтобы вы слышали, как звучат трасселя и все остальное. Так что сейчас у нас тут как не дают нам толку. тебя еще мне везти будет тоже да не нормально да не знаю можно на ней даже уже будет ехать Ну, посмотрим ладненько я еще сниму в общем чуть попозже вот ребят тормознули буквально у нас что-то по кузову там побрякало непонятно как обычно это откручивается что-то и летит по всему кузову так посмотрели вроде ничего потом оказалось что вот эта гайка на хранение ну, крепление катушки Зажигания Точнее модуля как такового Сейчас перекрутили на другие гайки этот кронштейн, он самодельный И Всякое бывает То есть, Мы тубасим, все-таки вибрации не выдерживает Так, по всему остальному Все отлично, никаких проблем нету. Единственное, только я сейчас опять же Пишу звук на камеру Без рекордера блин, он у меня в рюкзаке остался я про него забыл ну еще поедем дальше да? так что ну снимем дальше -то. ну вот мы катим обратно Массовому там будет видно уже. Ну, массовый то, что я видел максимальный, это где-то 500 килограмм было. Сокловой где-то 640, что ли, вот так вот где-то. Ну, опять же, это все на графике будет видно более точно. я уже прошел январь и прошел 7 74 то есть тут, тут такой вот такой бутерброд то есть это м74 родной от гранта спорт плюс январь 5 ну и здесь вот еще два коммутатора вот они две штуки как таковых вот и все это завязано вот туда на разъем вот там разъем еще ну, родной от Гранте Спорт, который. То есть все это подсоединяется непосредственно к штатной проводке. Там единственное только провода дополнительные, да, там на дат или куда или что-то. Нет, там надо, ой, там надо этот. Ну плюс аккумулятора. Ну это понятно. Да, да. и все. А, ну значит все, да. И ну точно... вот на очек и все. А, а ну да, ну, вот, вот, вот, да, да, да, да, да, вот три провода точно. И да, и все это подсоединяется к штатной проводке и все это работает. То есть здесь стоит штатный М74 с приборкой, ну то есть все работает пока, ну непосредственно. А январь управляет впрыском как таковым, то есть ошибки мы из него удалили, все ну которые там все же отключены от него, мы от, ну, убрал я ошибки эти и зашел, чтобы чек не светился. Ну вот, вот под капотом сейчас покажу. <клёп> Это у меня там лямда откручена, мы ее сейчас, сейчас снимать будем. Открутили. Ну и все здесь. С дросселя, как таковые Фотка потом я там э, покажу. Вот. Дат стоит. 037 0,39-й БОШ. Этот, э, датчик. Это да, температура. Тут регулятор давления. Ой, регуля, регулятор холостого хода. Но с него тут фильтр сейчас нет. Как бы сечения, потому что не хватало. И все. Все остальное штатное. Регулятор давления топлива здесь. Потому что рампа как бы... Коллектор. Да, в коллектор упиралось, здесь были проблемы. В общем. то есть рампа здесь штатная, а с с обраткой, три... ]ですね. да, с обраткой, которая. Но ну, единственное, что здесь упиралось в коллектор, как бы от дросселей, как таковых. Все остальное штатно, то есть там масло помойкам, улк, штенкер так называемый. Ну и все, все остальное штатное, сейчас мы ее поднимем, открутим. Собственный трос. Ну да, она. Да. Сейчас открутим все это дело. Ну и соответственно на колеса опять поставим. Я уже все прошил, запустил, все нормально работает. Опять нет никаких проблем. Ну вот, все сейчас открутим и датчик. Правда, мне там резьбу на прошлой машине. Что-то мы покоцали ее немножко. Но и... Потому что надо приезжать на исправной машине на настройку. Слушай, ну я сам лично прогонял эту резьбу гребаную мящиком, блин, и один хрен его закусил. Причем его закусило при откручивании. Ну, Почему-то а -а -а. не при закручивании. На удивление. Так что, ну, на исправных это само собой. Потому что у нас народ любит на неисправных приезжать, потом еще долбиться с ней там полдня, откручивать, прикручивать, что-нибудь. То есть тут все стандартно. Ну, паук единственное только что. И все все остальное здесь по стоку. Только что драселя стоят. Вот, Да, кстати, да, тут все подключено 4.2.1, вот как положено Так что Все чет, четенько ланика так что В общем, сходим У меня под ссылочкам на драйв там вот Под видео будет Соответственно, жмем подписываемся, и Ну и остальных остальное Так что, в общем, всем пока и до новых встреч